Привет всем! Сегодня с вами помощник. Сегодня я бы хотел бы рассказать о очень интересной игре. Battle of Mortals. Переводим битву о бессмертных. Что нужно сделать, чтобы начать играть? Вам нужно сначала зарегистрироваться. Нажимаем на эту кнопочку. Регистрация. Далее выходит такая иконка. Вводим сюда логин. Email. Пароль. Повторный пароль. Ну и правила игры. Как же без них играть? Нажимаем. Подтверждаю. Регистрация. Личный кабинет. Вводим свой логин и пароль. Только не забудьте подтвердить e-mail. Прежде чем войти. Далее. Вы подтвердили свой e-mail. Вошли. Настроить можете свой аккаунт. Тут ваш e-mail подтвержденный. Пароль. Можете потом поменять. Повторный пароль надо еще будет вводить. Ну, аватарка. Вот у меня аватарка стоит. Вы можете свою. Второе. Что нужно сделать после регистрации? Нужно же, конечно же, скачать. Нажимаем на эту кнопочку. Скачать. Смотрим. Ниже системные требования. Ниже. Можете выбрать способ скачивания. И способ скачивания драйвера. Мы скачали. Все. Далее. Третье.